всем здарова ребят. ну что мы сегодня на аккаунте на котором мы уже были пару раз оказалось он сменил не группе, можно кто-то помнит мы здесь ролили. и сегодня у нас будет тоже ролинг и не простой ролик один ролинг за самоцветы второй за донатные камешки это бездонатный аккаунт и самое интересное вы сейчас увидите это аккаунт на котором есть реально кайфовый и донатный герой, еще один донатный, ну 44 самое это донат на купоны был, то есть за такой донат вы не получите альфа-самца, а он здесь есть. Есть также огник, как видите, альфа-самец получен с шарика, а он зашел просто на почту и посмотрел, говорит, он писал мне, что у него есть реально альфа-самец с шарика, Реально круто. Что я могу сказать? Поехали посмотрим, что у него творится по героям. Я надеюсь, там не слишком громко музыка играет. А, так, ну, Роза и Огник это нормальное явление. Фобушка, Мэри. Давайте по обычной посмотрим, чего не хватает. Мастер нужен. Фобушка. Так. Мастер Фобушка. Новая героиня. оккультист землеройки нету асурик ну такие хорошие герои надо их выбить а, в общем у нас будет роллинг под коллекционера если она выпадет седна мы сможем еще 50 камней получить это реально круто Но шансы как вы знаете на немки очень-очень переновываю также у нас есть 100 камней с обменника тоже попробуем это забрать в общем Поехали. Будем пробовать что-то выбить. Посмотрим, как оно пойдет. Потом будем разбираться со осколками. Так. Где там был алтарь? Поехали. Реально самый кайфовый день сегодня. Леди Лео сразу же падает. Фигай себя? Фигай себя. Говорят, говорят, на немки не падают. Просто, блядь, easy, ребят. Влепили по лайку. Просто изи сразу недостающий блин я уже заговорился кайф смотрите просто фобушку вытащили за 3к мы получили недостающего героя так а ну-ка чего у него чего у него по осколкам ладно потом дойдем до осколков поехали поехали дальше ролик зюклоп городовчик давай удиви. Дракос. Суккубис. Суккубус. Пиздец. Я бух ролинга, ребята. Это просто эпически. Влепили еще по лайку на вы. Ну, что я могу сказать? 150 камней на ролин. Просто без комментариев. Ролим дальше. Санта Бум. Я надеюсь. Еще не надо довольно недостающего. И у нас будет шанс ловить. 15 раз у нас будет попыток. 15 попыток. Так, опять Леди Лео. Значит, где-то должна быть. Где-то должна быть лига ребята. Орксбейн. Так, не хватает нам мест. Опять суку. Но уже половину переролили. Паладин командора. Блин. Арташка падает. А Роза. Ну, Роза здесь это стрелок. Давайте до 10К. Медузка. Бог Рома. И за 150. Вот так вот оставим. Поехали сюда. Коллекционер героев. Ну, пожалуйста. Скин. И 30 этих получили. Отлично. Давайте залетим. Там Мы не забрали с этого, сейчас заберем. Офигеть. Реально подфартило. Так, это у него сундучки копятся. Э -э поехали в островок, залетим, посмотрим, что мы здесь можем вытащить. И Mask. Пожалуйста, еще плюс 500 само, плюс 30 коробочек. Нормально, вот, вот чем мне немка нравится. Еще плюс 40 сундуков, офигеть. Просто обалденно, я считаю. Нормально. Пойдет. Реально пойдет. Еще 500 самов на халяву получили, на один тек Так, ну давай. Поехали дальше. Сейчас посмотрим. Рудольф. Так но рандомчик, да. Изи просто. Влепили третий лайк. Я не знаю, чем хотите там, лепите его. У кого что есть, но это просто третья недостающая лего. Обалденно. Я считаю, очень, очень круто. Там-там-там-там-там-там. Отлично отличненько Третья или вторая что то я что то я уже завтыкал такс и того что мы имеем Асурик у нас есть землеройки к сожалению перса мы не вытащили культиста тоже нет но ничего фобушка есть у нас уже хорошо поехали дальше Самое интересное, сейчас пооткрываем эти осколки. Побежали, посмотрим, что у него делается по осколкам. О, скин какой-то собрали. Офигенно, скин. Нифига себе, скин собрали на Атона Фрайл. Так, смотрим, что у него по осколкам есть интересного. Лисица, 62 осколка. 62... Обушка нафиг. Зефир 134. Так, отлично. Еще одного отого дособирают уже. Так. Ну что, поехали. Блин, отсюда бы землеройку свалить. Ну, но... конечно, печалька. Плюс 9 лисицы. 44 сундука. Вот это кайф. Посмотрите, сколько мы сейчас коробок вытащим. Вообще, вот за что я люблю сундуки. Они реально просто бомбические. Эти сундуки мы ему оставим. А, такс. Ну, самое приятное, наверное, сейчас самое интересное будет. Будем пробовать с вами вытащить. 150, ребят. Целых 150. Бум. Афинка. Лаваника плюс 20. Афинка опять. Три Афины, блядь. Вот считайте, мы вот то, что вытащили с этого, вот 53 Афины. Я фигию. Нафига столько, вот реально. Для какого хрена столько Афин? Писец. Жалко. Лучше бы знаете, какие-то осколки упали. Недостающих героев. Так, сноки. Ну Поехали еще, будем пробовать. Королева Ос. Королева Ос. -у, у Так, она, по-моему, у него есть. Если я не ошибаюсь. Она у него есть. Но, видите, у него больше падают, нежели у меня эти. Осколки. Точнее, герой. Роза плюс 20. Бля, да ну нахер. Вольт, Афинка, еще одна Не, это просто бан Фоба Бля, пиздец Я, честно говоря, вот с этого в шоке У меня, кто смотрел Посмотрите, у меня падали драконы Здесь это просто трэш Честно скажу Пиздец Полный, полный писец Афин падала И осколков на королеву Оз Просто дофигище. 152 осколка на королеву ос я в шоке Но вот куда столько блин так а что у него там по вольт да вот это печаль конечно 8 осколков на вольта осталось блин пипец ребят целых 8 осколков реально фигня ну хоть так не знаю не знаю короче Просто тупо что-то пошло не так. Но зато мы получили недостающих героев. Это тоже однозначно плюс. Но, к сожалению, ну, по осколкам нифига не получилось. Пишите, кто вытащил сегодня. Ну, смотрите, у него здесь еще один. Короче, жирует. Пацаны нормально живут на этом серваке. Все. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки. Всем удачи. Всем пока.